Всем добрый день! Мой канал не устает удивлять сказочными-сказочными персонажами. Сегодня о собаках. Я удивилась, насколько действительно много такого рода изображений. Вот здесь лишь малая часть. Вот здесь, посмотрите, крест очень похож на таковой в фильме «Uncharted» на картах не значится. Очень похож. Вот еще. А здесь немножко как кошачье изображения. Здесь как птица. Здесь вот так. Их намного-намного больше, чем... Они все разные, вы видите? Намного-намного больше. Вот к вопросу, что было тогда и насколько изменилось наше сегодня, когда мы ни во что не верим, когда мы живем так научно-атеистично, что изменилось между тогда и сейчас. И вы знаете, что, оказывается, очень можно даже изучать новости об этом мире через фильмы. Фильм, где я нахожу параллель именно с христианством и собаками, между христианством и собаками. У меня пока что один фильм – это это день курка по типу сюжетная линия сам костяк сюжета это как день сурка где персонаж просыпается каждый раз в одном месте и переигрывает по новому в этом фильме жена, жена своему бывшему мужу дает книгу чтобы выбраться из этой ситуации в которой он оказался, которую она знает это все техника, это прибор Который возвращают во времени. На ему дают книгу о египетских богах. Он несколько дней, когда просыпается, на этом акцент читает эту книгу про Осириса. В конце он делает вывод «Я Осирис». То есть главный персонаж о себе говорит «Я Осирис». В этом же фильме он наконец-то уделяет время сыну, с которым давно не общался. Самый финальный момент, когда он заходит в этот аппарат для того, чтобы прокрутить уже последний день уже предположительно удачный, он говорит с женой он говорит с женой о том, как много он узнал о своем сыне. Среди прочего, во-первых, там описан Пацифик сразу, там вся его речь это сплошной шифр. Он общается с что-то. Друг по имени Вай, Вайт или по фамилии. Вайт – это белые кожи, отбеливатель – это символы океана. В том числе символы океана – это золото. В том числе символы океана – это металл и перья. И на средневековых картинах можно легко видеть, кто. Ну так вот, среди прочего он говорит, что сын повредил кисть, когда катался, Повреждение кисти – это тоже символ сына и доктора. И в докторе кто этот символ был. Предположительно, чаще всего это правая кисть из того, что я нахожу. Я не знаю, на каком созвездии это было. Глаза Гора были в созвездии Козерога. И он говорит, что сын симпатизирует собакам. И вот так проведена параллель между сыном и собаками. Также с собаками ассоциируют и Асириса и Тота Атланта. Есть канал Буква Буквология. Она ассоциирует с собаками почему-то Украину. Я удивилась. Я не находила таких параллелей. Но этот же канал почему-то в одной строчке записал два числа. 72 и 78 вот когда мы разбирали таблицу Менделеева, помните? Там как раз об этом была речь, что 72 это тот атлант, 78 число хромосом у собак в диплоидном наборе. Я тоже связала эти значения. Как это сделал тот канал, не знаю, я не понимаю, как кто мыслит, но факт. Это не единственное совпадение, которое было именно там. Собаки в 25 кадре, когда я пересматривала, сейчас я не буду искать скриншот, но он у меня где-то скопирован. Собаки есть в 25 кадрах, несколько раз в клипе Ладигаги, папарацци. А зачем их так прятать? Их было действительно очень сложно словить на фотографию. Зачем их прятать? Ну, их показали. Но глазом это уловить невозможно. Вот только на скорости 0.25, когда смотришь, только так. Не Неверящие ни во что снова скажут, что автор канала бредит. Пусть объясняет эту странность. Тут очень старые иконы, их реально такое количество. Их так много. И зачем было в клипе гаги прятать, это же спрятанное значение, но на виду. И без, без просмотровщика на 0.25 найти невозможно. Зачем было прятать собак в этом клипе? Допустим, этот фильм еще можно списать на что-то. Ну, дети в принципе любят животных. Но объясните спрятанные 25-е кадры с собаками. Там это, кажется, были далматинцы. И напоминаю, здесь Диор, и она держит перевернута, если читать, как мы читаем, будет Роид. Будет Роид. Кто такие Роиды, продолжаем искать. Что такое сердце? О том, что эта база на Сириусе, есть одна подсказка на Евровидение. Ну, я покажу, там просто рояль и сердечки. Вот я так и подумала, а может быть что-то другое. Пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч!